Triannex. Real Business Team. Всем привет! Меня зовут Ася Стрецова. Это видео я записываю специально для международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. В этом видео вы узнаете, как правильно сделать и выставить посты, а также перепосты. Сейчас мы рассмотрим этот вопрос на примере социальной сети ВКонтакте. Итак, представьте, что вам надо сделать какой-нибудь пост, поделиться какой-нибудь идеей, видео или картинкой. Давайте сначала рассмотрим на примере видео. Для этого я кликаю по записи, что у вас нового. И начинаю вводить текст. Как правильно выбрать наставника. Я написала заголовок этого поста, мне необходимо поставить знак «Вопрос». Сейчас я вам покажу, как сделать свои посты более привлекательными, как вы это видите на моем посте ниже. Я хочу поставить знак вопроса красного цвета, более выделяющийся, более запоминающийся. Итак, под этим видео в описании вы сможете найти ссылку на эту страницу для того, чтобы устанавливать себе дополнительные смайлики. Итак, мне нужно поставить знак вопроса, пусть он будет с восклицательным знаком. Для этого напротив этой картинки я просто выделяю и копирую этот код. А дальше возвращаюсь на вкладку страницы ВКонтакте и вставляю этот код. То есть там, где вам надо выделить свой текст, вы можете вставлять дополнительные яркие смайлики. Ускорим этот процесс, я допишу сейчас текст. Для того, чтобы вставить видео, бывает несколько способов. Вы можете вставить видеозапись уже из существующих ваших видеороликов, но я скажу, что более эффективно будет вставить видеозапись сразу напрямую ссылкой с вашего канала YouTube. Для этого под видео нажимаем значок «Поделиться», копируем ссылку вашего видео и просто вставляем ее в пост. Почему лучше вставлять ссылку? Потому что это дополнительный трафик на ваш канал YouTube. То есть человек сможет перейти сразу к вам на канал YouTube и посмотреть ваши другие полезные и интересные видео. После того, как вы написали текст и добавили ссылку на ваше видео, нажимаем значок «Отправить». Кстати, вы сразу можете опубликовать ваш пост в Facebook. Но я бы посоветовала опубликовывать свои посты на странице Facebook отдельно. Я покажу, как это сделать, потому что, когда вы публикуете Facebook сразу ВКонтакте и ВКонтакте, то там ваше видео, значок вашего видео будет маленький, непривлекательный. Если вы загружаете туда свое видео и публикуете таким образом, то тогда оно будет на полную страничку, на полный экран. Нажимаем кнопочку открыть. Все, мы видим, что у нас, наш пост опубликован. Мы видим, вот наше видео. Мы видим, что у нас появились дополнительные смайлики, что будет больше привлекать посетителей нашей странички. Если вы захотите отредактировать пост, то вы можете навести и нажать на значок «Редактировать», изменить свой текст и снова нажать «Сохранить». Точно так же вы можете прикреплять и картинки. Давайте рассмотрим на примере. У меня есть уже готовый текст. Я просто скопирую его сюда и заменю свои значки с маликами из ВКонтакте. Ускорим процесс. Я бы хотела остановить ваше внимание на таком понятии, как хэштег. Если вы хотите выделить какое-то слово, сделать его кликабельным, то вам необходимо перед вашим словом... Длитно поставить значок решеточки, так же как написано у меня триангс. И теперь нажимаем прикрепить фотографию. Загрузить фотографию. Выбираю фотографию, открыть. И нажимаю кнопочку открыть. И вот вы видите, таким образом у нас появился новый пост уже с картинкой. Если я обновлю страницу, вы увидите, что здесь в фотографиях новых появилась картинка, которую вы загружали. Я предпочитаю удалять такие картинки, оставляя только свои личные фотографии. Теперь давайте рассмотрим, как ВКонтакте сделать репост. Заходим в группу, с которой нужно сделать репост. Наводим на надпись, около надписи «Мне нравится», и здесь появляется такой значок рупора. Нажимаем на этот рупор «Поделиться». Вставляем свой комментарий. Очень хорошие новости. Тоже добавим код в картинку. #нажимаем поделиться записью. Теперь давайте посмотрим на нашей страничке, как мы поделились записью. Вот таким образом выглядит пост, которым вы поделились. А вот так выглядит наш хэштег «Трианекс». Вот он кликабельный. Кликаем по нему и по этому запросу выводят все записи, которых уже учитывалось в первую очередь, где вы ставили этот хэштег. Друзья, мы с вами рассмотрели, как делать посты и репосты в социальной сети ВКонтакте. Давайте теперь рассмотрим, как делать посты и репосты в социальной сети Одноклассники. Для того, чтобы добавить пост, нажимаем «Добавить заметку», вставляем туда свой текст. Пока социальная сеть Одноклассники не дает ставить в статусах и постах, дополнительные смайлики и картинки, но мы также можем добавить видео, музыку, ссылку и картинку. Если вам необходимо вставить видео, вы точно так же, как и ВКонтакте, вставите ссылку с канала YouTube. Если вам необходимо вставить картинку, вы нажимаете на значок фотоаппарата, выбираете свою картинку в необходимой папочке и нажимаете «Поделиться». Я уберу заметку из статуса, потому что у меня в статусе Закреплен другой. Нажимаем «Поделиться». Теперь все ваши друзья увидят у себя в ленте эту новую заметку, вашу новость. Если вы ее не поставили в статусе, хотя вы можете дополнительно поставить статус позже, вы увидите также у себя в ленте. Как поделиться какой-либо новостью? Неважно, тоже, будь то у человека, либо с какой-то группы, если вам что-то понравилось, заходите, нажимаете на стрелочку, которая означает поделиться, вставляете комментарий какой-то и нажимаете поделиться. Таким образом, вы делитесь с записью. Давайте теперь рассмотрим, как это работает в социальные сети Facebook. Кстати, вот вы видите, что когда я опубликовала свой статус. Вконтакте он у меня автоматически опубликовался на Фейсбук. Для того, чтобы нам опубликовать свой отдельный статус, мы нажимаем на поле «О чем вы думаете», вставляем туда свой текст, добавляем фото либо видео, загрузить фотографию, выбираете фотографию, потому что я хочу добавить картинку, и точно так же нажимаем «Опубликовать». Если вы хотите поделиться какой-то записью, примечательно, что… В Фейсбуке можно дополнительно делиться даже своей записью, дополнительно рассказывать в вашей хронике, либо в хронике друга, либо в какой-то группе а своей записи. Это для вас дополнительный пиар. Вот, нажимаете «Поделиться», вставляете комментарий и нажимаете кнопочку «Поделиться фотографией» или «Поделиться видео». Таким образом, мы с вами сегодня узнали, как выставлять Посты, делать репосты в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Это лишь маленькая часть той полезности, которую сегодня может дать вам команда Трианекс. Все самое ценное находится именно в нашей бизнес-академии. Друзья, если вы хотите сегодня зарабатывать в интернете хорошие деньги и получить правильное пошаговое обучение, то присоединяйтесь к нашей команде Трианекс обратитесь к человеку, у которого вы увидели это видео. А с вами была Ася Стрецова. До встречи в следующих видео. Всем пока. Real Business Team.